Визуализируем шестикратную шестигранную пирамиду, на вершине которой зерно, обвитое лентой ДНК. На вершину пирамиды ведет лестница, которую держит создатель. Идешь по этой лестнице, из тебя снимают один слой за другим, снимают одежды кожаные лучами. Первый луч золотой. Он идет от вершины пирамиды и срезает пласты оболочек человека параллельно основанию пирамиды. Лучи идут один за одним. У них разные цвета, и они постоянно меняются. Обратите внимание на то, что лучи срезают параллельно основанию пирамиды. То есть вот этот световой конус, который так идет, из него вот все время вот эти вот... Вы сейчас, вы сейчас можете это же просто видеть. Вот они вот так вот как бы срезают, ну не как бы а реально срезают эти вот пласты или слои снимают одежды кожаные наши. Пласты или срезы оболочек человека не просто сменяют, снимают, их заменяют. Когда человек доходит до вершины, это уже новый человек. Он встает, как на знаменитом рисунке Леонардо де Винчи. Из самой пирамиды вырывается свет, говорящий о цели воскрешения, о том, что человек должен был сначала преобразиться, чтобы воскреснуть. Эти лучи, первоначально идущие сверху вниз, достигают планетарного ядра, отражаются от него и поднимаются вверх. И когда они поднимаются, то видно, что сам свет подсказывает человеку, как идти и что делать. Когда человек встает на вершину шестигранной пирамиды, Просим Отца Небесного о помощи. Свет усиливается. Вокруг человека возникает светящаяся сфера, и в ней по экватору 144 ячейки обоженного сознания, тождественных ячейков изначальной души. Раскручиваем их по часовой стрелке. И возникает текст рядом с ними, в котором каждое слово этого текста, как бы идет сверху вниз вертикально. Я есть жизнь вечная. В эту вращающуюся структуру вводим код. 8, 8, 8, 9. И две цифры сверху и снизу, по центру. Цифра 1 сверху, цифра 3 внизу. После введения цифрового кода, каждое слово текста, расположенного вертикально, начинает сиять. только слова. Солнце вспыхнуло, и землю озарило фейерверком. От тех людей, что преобразились, пошел свет в виде салюта. Возникло ощущение ликования и восторга. От центра земли вышел огонь неопалимый и охватил пирамиду на ней человеком огонь сконцентрировался в центре пирамиды пошел наверх как бы растворился и наложился на всю вселенную и вся вселенная оказалась обладотворенный образом этого